Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. И, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня обзоры BoxCoinPayU. Вспоминаем старый добрый бокс. Работает, платит. У меня очередной вывод. Все замечательно. Значит, ну на балансе у меня, так как я вывела еще 329 сатох, Значит, идем в историю. История вывода. Я вставила 2 -го, 9 -го. На пайр я выводила 11 420 биткоин соток. В долларах это 2,26. Идем на почту. Вот письмо мне пришло. Приходит так два дня назад 5 числа мне пришел вывод. значит О том, что вывод Произведен. Далее пайер. Вот 2,26, как мы видим. 2,26. Все замечательно. Букс работает, платит. Шикарный бокс В новые буксы я сейчас, ребятки, не захожу. Работаю в старых некогда мне сидеть на буксах. Вот честно слово, значит, что у нас здесь по заработку? Кто не знает, появился у нас тут дополнительный серфинг. Значит, вот VIF ADS. Это обычный серфинг. Да, все мы прекрасно знаем. Далее, вот это в активное окно у нас открывается. Ну, видео у нас тоже было. Сейчас нет доступных. И вот у нас появился новый вид заработка вот этот. Кто не знает, как здесь работать, все просто. Закрутится, И вот он. Тут бывает более чем достаточно рекламок. Значит, что нужно сделать? По 15 секунд. И 4.8 сатохи. Согласитесь, даже 3.4 сатохи. да, Это... Для букса как бы кран нам столько не дает. Значит, кликаем просто. Нас перебрасывает на страничку. И что мы делаем? Мы делаем вот что. Опускаемся. И вот он таймер. Видим, да? Отчет таймера идет. Ждем. Все, плюс 4.8 сатохи засчиталось. И таким вот образом мы просматриваем всю рекламку. Вот она выделилась серым светом, цветом. Ну, кран есть, как обычно, там выбирать. Ну, все, в принципе, все замечательно работает. Платит, что здесь еще добавить. Здесь больше и нечего добавить. Вот. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Бук шикарен. Есть у них на Фейсбуке группа, там постоянно объявления, вот. Так что все супер. Ну на этом все. Всем удачи, всем пока.